Друзья, всем привет! Нас пригласили в гости. Мы сейчас собираемся в гости к замечательной, прекрасной семье, с которой вы уже предварительно знакомы. По предыдущим видео вы видели, они привозили нам игрушек, много-много книг детям. И вот позвали нас на дачу к себе, которая находится где-то в 30 минутах от Мадрида. Вы знаете, вот одновременно испытываешь ощущение и радости, да, потому что, ну, ребята реально классные, хочется общения, и есть внутренний какой-то стопор. Вот какое-то волнение. Это волнение единственное объяснение тому, что мы не знаем языка. Вот Это языковой барьер он сильно напрягает. Когда ты хочешь много общаться с классными людьми, когда ты хочешь у них спрашивать, когда ты хочешь о себе рассказывать, у тебя такой стопор, ты не можешь двух слов связать или сидишь тупо в телефон с ним переводишь. Я думаю, что все пройдет замечательно. Они, ребята, очень открытые. Я немножко еще, знаете, за детей думаю, потому что мы едем знакомить своих детей с их детками. И вот тоже как это все пройдет. Дети вообще быстро находят общий язык между собой, но, в общем, посмотрим. Не знаю, не могу ничего сейчас говорить, пока не узнаю. Но думаю, что волнение будет до того момента, пока мы уже не переступим порог дома. Дальше, как правило, оно все должно быть так, как должно быть. Для меня сейчас важной задачей стоит что-то купить, чтобы не с пустыми руками. Но, по крайней мере, у нас так принято. Я думаю, что у них тоже это есть. Мне кажется, это заведено во всем мире. Может быть, я ошибаюсь. Кто в Испании живет, расскажите, как это все происходит. Но я думаю, что это норма здесь. У меня уже кое-какие идеи есть, что я могу купить им, так чтобы это для всех было. Мне очень хочется что-то в горшке купить, что можно было бы потом пересадить в сад. Что-то цветущее, красивое. Но это так, знаете, будет так очень символично. Ну и, естественно, какие-то сладости. С сладостями здесь проблема для меня. Я плохо разбираю, что у них едят. Ассортимент совершенно другой, не такой, как у нас. И что для них является вкусным, что в приоритете очень сложно судить. Но я думаю, что мы справимся. Даже если что-то не то мы купим, то мы это по мимике увидим. И в следующий раз уже это не будем покупать. А У них все тортики замороженные. Вот есть все вот такие пироги. О, -о, -о. так. Чего себе круассанчики каких размеров? Больше ладошки разрезанные пополам и крем внутри. Так. Какие-то совсем детский. Ой, тортик. Так, мне понравились вот такие вот кексы, мини-кексики, и два рулета, сейчас длинных возьмем. Еще смотрите, какие у них ушки огромные, ну я это, по крайней мере, у нас так называла ушки, либо сердечки, они везде, их очень много, и темные какие-то. Я так понимаю, это излюбленная сладость Здесь в Испании У нас как-то проще к этому все. Ну, были и были, продавали Но здесь такой акцент на них Даже обмазанные шоколада, Видите, в виде сердца Друзья, нас пригласили На паэлью испанскую как, Какая вкуснятина Это черный рис Запах Просто потрясающе, я не знаю, я, наверное, не смогу здесь все снимать, потому что это не очень прилично, но это красота. Угольки. Уже готово, но он должен постоять и набрать. Смотрите, какая курочка нас ожидала. собачка Перу. Ой, Смотри, да. Это а, такая вкусняция, я наверное а съем все. А еще здесь хамон, который мы уже съели. А, вот он. Хамон, который кормят свиней с желудями. Очень вкусно. Это самый лучший хамон. Да. А только так бей, чтобы Максу потом досталось, чтобы он тоже дал. По очереди тогда. Давай, Ченчи, давай. Так, Максу, Максу. Опа. Гаина. Гаина кулики можно а это кула коко коко коко коко коко коко коко коко коко коко это уже кушать а это уже которая где Uh -huh. uh -huh. <laughs> Самая тарелка yeah. пустая было There's очень the... вкусно. Godina? Как же они красиво нас встретили. Посмотрите, как подготовились. Видите, ласка вопросом. Прелесть. А еще, как только мы приехали, нам вручили, сейчас покажу. Детки писали, смотрите. Дали нам корзинки, и мы искали шоколадные яйца. Очень много понаходились всего. Пока ты тут насобирал яйца? Очень много. Ну, посыпай, давай. 1, 2, Двецессейс. Двадцать. Двецессейс. Ой, как красиво. А да. А где? Ой, как красиво чай сейчас будем пить. А мы подарили вот такие вот цветы. Это куст гортензии. Ну и тортики. Два тортика принесли. Ти пада. Ой, Корми, бери. Пата Давай протягивай ручку. Давай. А, боится. Боится. Боина Бончо. Бончо. Ты Пекинья. Бончо. Пекинья. Мальчика. Ванита Пекинья спрятался. Гав. Где Гав? Убежала. Гаф. Где? Где убежала? Как мне нравятся эти фонарики. Детки немножко стеснялись, но сейчас уже немного растормозились. Смотрю, пошли играть в баскетбол, на батуте только что прыгали. Давай, давай, давай, давай, садись. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот так, держись. Держись, я закручиваю тебя. Так, теперь нравится нравится да? стоп стоп хорошо еще давай еще не кричи ты так ты что ты кричишь стоп стоим еще все? Да. Нет. Мы бежим на батуте прыгать. <соркотворять> Вау! Высоко, как альто, альто. Давай. И как высоко. Прыгать. Прыгайте. Это <соркотворять> выше. <ещё? соркотворять> Ух ты. <соркотворять> Давай, валяй. Молодец! Смотрите, каким вкусным чаем у нас будет. Тут такой выбор. Аромат невероятный. Это из Дубая привезли. Да. Ух ты! А стань, как ты на голове стоишь, умеешь. Ну, как ты на голове стоишь? На травке. Нет? De yeah? no. <coughs> <coughs> ага. <coughs> Можно сильней. Что за съемок? Елив. Смотрите, нас привезли На кататься на велосипедах Так круто сделано Она чуть-чуть а чуть-чуть, да, Девочки даже покататься Потом ты не хочешь отдавать а потом... Смотрите, как классно сделано Для великов Для скейтов, самоката Ринатос поехал Дали снаряжение ему Класс Как же здорово Сейчас Ринатос Ринат, классно? Нравится? Не, ну, конечно, это необычно. Или ты по ровной дороге едешь, ух ты, не, ну, это, это вообще надо быть профи. Или вот с такими необычными препятствиями, Пойдем вверх, вниз, это здорово, для детей это очень весело. Вот реально несложно что-то сделать, но детям настолько круто. Тут каждый раз то поднимаешься, то спускаешься. Это реально интересно. Все это сделано из асфальта. Опа! Высоко было. Но это тоже здесь сказали, не везде такое есть. Но вот в этой урбанизации, где мы находимся, для детей сделали. Здесь и баскетбольное поле, ребята, баскетболисты играют. Площадки детские. Такое солнце пекучее. Мы за два дня сгорели. Хотя не было такого, что целый день солнце светило. То тучки, то оно выглядывало периодически, но мы сгорели. Мы умудрились сгореть. Ян по часовой стрелке пытается ехать. Ян, разворачивайся! Не туда! Развернись! И все едут против часовой стрелки. Я смотрю и думаю, как жаль, что наши велосипеды остались дома. Ведь у ребят классные велосипеды, и они, как бы, новые. доставка сюда, наверное, обойдется очень дорого. Поэтому, скорее всего, это не имеет никакого смысла просить. Подарка, да? Ты бы на велосипеде, наверное, хотел, да? Я ничего стал спать хочет малыш, конечно, уже шесть часов и мы до шести активно бегали. А сейчас будем уже спать. А какая сегодня погода хорошая! Жизнь полна сюрпризов. Что-то забирает, а что-то новое дает. Мы очень хорошо провели время так душевно. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока.